Приветствую вас, дорогие лидеры международного интернет-проекта Faberlic Lab. Сегодня я расскажу, как настроить свой профиль в Telegram для работы в чатах интернет-проекта Faberlic Club. После того, как вы скачали или зашли уже восстановленное приложение на компьютере либо на телефоне приложение Telegram, мы заходим ваш, вы заходите в свой профиль. Вот у меня сейчас вышли, я специально хотела это показать, этот момент. Вышло все на английском языке. И так часто бывает после установки Telegram. Вы заходите вот в этот раздел, который называется Setting, настройки. И здесь нужно поменять язык. Вот здесь вот прямо написано Language, то есть язык. Мы выбираем язык, в данном случае я выбираю русский. Вот у меня сейчас перезапускается приложение. И вот видите, у меня все пошло на русском языке. Итак, мы заходим в профиль. Сначала в настройки и в профиль. Изменить профиль. Выбираете ваше реальное имя и фамилия. Далее вы пишете ваш регистрационный номер в компании Faberlic. И также в скобках вы пишете а, ваших наставников. У меня наставник Владимир Кацауров. Я пишу Кацауров, поскольку это семейный номер и Волкорезова. Нажимаю кнопочку «Сохранить». А, пожалуйста, обратите внимание на то, что если у вас а, не будет оформлена а, а, вот, вот эта информация ваша, да, что ваш реальный номер в компании Faberlic и ваши наставники, администраторы чатов вас вынуждены будут удалить до тех пор, пока вы не приведете свой профиль а, в то состояние, чтобы у вас было все написано ваши реальные данные. Пожалуйста, обратите на это внимание. Далее имя пользователя, то есть юзернейм, называется это в Telegram. Значит, вы выбираете то имя пользователя, которое вам ну, реально, ну, то есть реальное, то есть которое будет связано с вашим именем или фамилией. Ну, в общем, то имя, которое будет как-то вас характеризовать. Если это имя будет занято, то тогда вы либо поменяете местами слова, либо сократите какую-то часть, либо добавите цифры. Нажимаем кнопочку сохранить выбрать фото значит фото выбирается просто просто обыкновенное фото в картинках любое фото то есть вот можно выбрать фото вот так меняется как обычное фото меняемых соц сетях и а, здесь уже никакой кнопки нет применить изменения все у вас сохранено будет а, на этом у меня все я надеюсь, что информация была полезная. Всем пока.